Итак, всем привет! С вами Немов Михаил. И мы измеряем печь Кузнецова. Печь Кузнецова топили вчера. Пекли в ней пироги. Вот они. И мы теперь замерим, сколько же температуры в этой печи через сутки после топки. Так. 48. А Под. Пятьдесят четыре Чтобы видно было где точка Пятьдесят два Пятьдесят пять Пятьдесят три 48 свод. свод интереснее 60 57 55 вот вам и печка Кузнецова, внутри русская печка, русская теплушка Игорь Кузнецова. Снаружи она у нас 37, наверху 36, а боковая 44 лежанка 46 43 42 38 37 36 и дальше все меньше надо признать что топили еще и нижнюю часть печи поэтому она прогрелась вся здесь уже остывает. Прошли сутки после топки. Ну топили для пирогов довольно сильно. Так. Вот. Хорошие результаты. Строите колпаковые. Пироги. Печи. или обращайтесь к нам мы построим